Добро пожаловать в Бенни Native Place. Меня зовут Юлия, управляющая здоровым детским садом Бинни в Красноярске. И это не просто развивающий детский центр. Мы создали пространство э, комфортное и безопасное, в котором благодаря уникальным оздоровительным методикам детки растут здоровыми и счастливыми, раскрывают свой творческий и интеллектуальный потенциал, учатся адаптироваться к социуме. Пройдемте, я покажу вам детский сад. Это младшая группа, в которой у нас находятся детки от полутора до трех лет, самые маленькие. Обратите внимание на цветовые решения в нашем детском саду. Они разработаны психологами и созданы специально, чтобы ничего не отвлекало глаз ребенка. В этой группе бежевый цвет, цвет спокойствия и умиротворения. Он ассоциируется с атмосферой домашнего тепла, уюта. Также вся мебель выполнена из натуральных материалов. Деревянные кроватки, деревянные столы и стульчики. В постельном белье не используется синтетика. Мы находимся в средней группе, где у нас занимаются детки от 3 до 5 лет. В этом возрасте дети много занимаются творчеством, исследуют явления окружающего мира и много играют. Обратите внимание, что группа выполнена в зеленом цвете. Это цвет зелени, лета, цвет жизнерадостный и дающий много позитивной энергии. группа. Здесь занимаются уже детки в возрасте от 5 до 7 лет. И, конечно, больший акцент уже в развитии здесь делается на интеллектуальном росте. Здесь детки занимаются подготовкой руки к письму, постигают элементарные математические представления, развивают навыки успешной коммуникации, развивают логическое мышление. Цветовые решения не случайные, мы использовали здесь коралловый цвет, поскольку этот цвет жизнерадостный и заряжающий энергией, которая так свойственна детям этого возраста. Помимо того, что дети много играют, общаются друг с другом, здесь они уже становятся настоящими творцами. И наши педагоги помогают раскрывать талант каждого ребенка. Благодаря проектной деятельности детки учатся изобретать. Индивидуальные кабинки для ребят Также выполнены из натурального дерева Здесь детки хранят свою одежду Санузел в нашем детском саду очень комфортный. И он разработан в форме вот таких вот интересных домиков. И наши детки без каких-либо проблем ходят и гигиенические процедуры совершают. Для самых маленьких у нас есть горшки и индивидуальные комплекты, полотенец. По росту детей приспособлены раковины. Большой акцент в нашей программе мы делаем на занятиях физической активности, поскольку считаем, что именно физические упражнения прививают навык ребенка к занятиям физкультурой и спортом и формирует понятие здорового образа жизни. Ребятки у нас в детском саду занимаются лечебной физкультурой, бэби-йогой, также присутствует гимнастика кроватках, способствующие мягкому пробуждению после сна. Необходим, конечно, и утренний круг разминочных упражнений и, безусловно, занятия хореографии. Мы приглашаем вас с детками в наш замечательный уютный детский сад. Винни рад каждому.